Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и ко мне прилетел очередной подарочек. Огромное спасибо одному из моих постоянных зрителей, Конферновиры. И что самое интересное, что его никнейм переводится никак иначе с латыни, как я собираю силы. Поэтому дети, учите латынь, учитесь хорошо, и вы всегда сможете придумать себе интересный никнейм для игры в танки. Ну что, ребят, давайте будем открывать. Ну а Конферновиры, еще раз тебе огромное спасибо за то, что ты поддерживаешь канал своим подарочком и помогаешь мне. Снимать все новые и новые видео и развиваешь таким образом мое начинание. Итак, открываем. Я не знаю что там, мне ничего не писали на тему того, чего ожидать. Я даже не буду пытаться предугадывать после последнего видео, поэтому просто открою и... Блин, ёкаранный ты бабай, что ж ты делаешь-то, а? что ж ты делаешь со мной? Друзья, для тех, кто не знает, за 8 лет из подобных контейнеров платных мне выпала одна машина на огромном количестве моих аккаунтов. И для меня каждые контейнеры это вот, блин, ну, ну, ну, ну такое переживание, вы себе не представляете. А, ну что, в любом случае, я уже с 2000 золота, я имею Теслаган. В своем видео по поводу данного набора я говорил, что это, в принципе, выгодный набор, если посчитать его э, в деньгах, э, в переводе на ценности, которые можно получить. Поэтому нам ничего другого не остается, как просто взять и пооткрывать конты. Единственное, что я повременю немножечко... А, нет, временить не придется. Что тут у нас? Собери их все и... И собери их все, только у нас есть два контейнера и один контейнер Почему они не объединились, не понимаю Вот эти два я берегу, потому что у меня есть приказ В котором необходимо сделать, по-моему, там 25 фрагов и заберу еще 5 контов, и таким образом смогу все 7 сразу открыть, объединить в косарь голды. Но вот эти откроем сейчас однозначно. И конферновиры сейчас ты сиди и нервничай. Что мне из этого выпадет? Ну а я даже не знаю с чего начать. Давайте начнем наверное с вот этой вот рулетки. А, для тех кто не знает, это черный ящик. В черном ящике может выпасть черный ящик второго уровня, либо третьего уровня. С каждым уровнем призы увеличиваются. Среди призов бустеры, свободный опыт и золото. Золотишко. золотишко здесь с вероятностью 25%. <coughs> И вот если мне выпадает черный ящик, то с вероятностью опять-таки там повышенной мне может выпасть большее количество голды. Короче говоря, это контейнеры именно про золото, не про машинки какие-то. Ну что, открываем, смотрим, что внутри. Держу все пальцы крестиком, какие только на мне есть. Да, да, мне выпадает голдишка и мне выпадает черный ящик Я сейчас, ребят, даже начну записывать, э, что сейчас получили вот этого набора Потому что одно дело просто просчитывать с калькулятором, а другое дело действительно этот набор открыть Ну, точнее, купить, открыть и посчитать, сколько чего тебе упало за тот ценник, за который стоит данный набор А стоит он 5 баксов Так, хорошо, открыли Ну что, едем дальше, смотрим, что там выпадет но! и, в принципе, на этом фарт заканчивается. Но, ребят, я имею в виду фарт того, что мне мог выпасть контейнер следующего уровня. Но при этом, друзья, я не считал свободку, я считал просто голду. На данный момент у меня две с половиной тысячи. Уже есть с этого наборчика И плюс у меня есть Теслаган Теслаган, кстати Я тогда не обратил внимания, но в комментариях писали Что если открыть, допустим На машинах 10 уровня То Теслаган будет стоить дороже, чем Допустим на... А, у меня он есть, поэтому я ценник посмотреть не могу Класс Короче говоря, говорили, что если, допустим, открывать его на су 100 Y, как это сделал я, то будет полтора косаря стоит Теслаган, ну а если открывать на десятых уровнях на машины, то он еще дороже стоит. Не перепроверял, здесь, к сожалению, уже ничего прокомментировать не смогу. Но факт остается фактом того, что Теслаган стоит полторушку как минимум, а значит, в принципе, две с половиной до полторы уже получается четыре. По-моему, уже неплохо, как за 5 долларов. Но у меня при этом еще остается 3 контейнера, которые я сейчас буду открывать. И начну я, безусловно, с контейнера. Собери их всем, потому что он считается самым несчастливым в данной игре. Ну и, в принципе, я не удивлен тому, что из него выпадает. Едем дальше, смотрим... Что у нас будет в следующем контейнере? В следующий контейнер я хочу мистика оставить напоследок, а вот как раз сейчас открыт контейнер «Плохая компания». Из контейнера «Плохая компания» с крайне малой вероятностью может выпасть какая-то из машин. При этом шип, ship... кто там у нас, шип, кошмар, мародер... Могильщик, э, Ликан, Дракула и Франкенштанг. Они у меня есть. Кого у меня нет? У меня нет Крушителя, которого я очень сильно себе хочу. Безумно хочу Уничтожителя. Ну и если выпадет э, Хельсинг, то он просто будет у меня в коллекции. Я не сильно люблю данную машину. Но в любом случае, я обрадуюсь тому, что у меня появится обнова. При этом, ребят, если мне упадет... Повторение, то я получу компенсацию не в серебре, а в золоте. Что касается голды, то здесь шансы, я бы сказал, плюс-минус нормальные. Полторы тысячи золота с вероятностью 3%. В любом случае, это, если я правильно умею считать, по-моему, в 6 раз больше вероятность, чем выпадение машины. Ну, в принципе, довольно-таки годным. Что касается фонов профиля, то я не сильно за ними гоняюсь, ну а все остальное посмотрим, что там упадет, и будем это уже заценивать. Ну что, открываем. Блин, как же я хочу себе уничтожителя или крушителя? Мамочка моя дорогая, давай, родной, пожалуйста. Нет, ребят, не получилось, но при этом всем я увеличиваюсь еще на 100 голды, того получается 2600 я получаю чистоганом, это уже довольно-таки неплохо, забираем Забираем наш приз, плюс у меня Талисманы добавляются на голду И в случае, если я соберу 10 таких талисманов То я опять-таки косарь голды получу Тоже довольно неплохо Ну что, ребят, как я и говорил Вот эти два контейнера я не хочу сейчас открывать Я жду момента, когда выполню приказ А вот этот вот контейнер мистический Оставил напоследок, потому что Поговаривают, что он один из самых крутых По шансу выпадения, это действительно так и есть Но не стоит особо сильно радоваться Потому что из этого мистика Из мистического сертификата, я имею в виду может выпасть э, любая машина, начиная от 5 левела, а у меня огромное количество машин на аккаунте. Поэтому здесь как бы ну, бабка на гадала. Что касается второй ценности в этом э, контейнере, так это голда. И голда здесь с вероятностью, э, допустим, в 3 раза меньше в отношении 1500 золота по сравнению с предыдущим. Поэтому в голду верится мне не очень. Хотя с вероятностью... Практически 12% я могу получить еще 100 золотых монет. Но согласитесь, вы-то контейнер не ради 100 золотых открываете, а перед этим еще и покупаете его. Ну что, открываем. Пальцы крестиком. Очень сильно надеюсь, что здесь сейчас что-то все-таки хорошее мне упадет. Давай ты, зараза не подкрученная За 8 лет. За 8 лет ты опять показываешь мне задницу, только вид спереди. Блин, ну какой кошмар. Какой кошмар. Ладно. Расстраиваться особо причины я не вижу по одной простой причине. Получается, тавтология, правильно? Да, смотрим быстренько в энциклопедии, что такое тавтология, если кто не знает. Короче говоря, ребят, я почему не расстроен? Потому что в любом случае я получил массу позитивных эмоций. Я смог ощутить немножечко адреналина и как заряд бодрости утром. Это, по-моему, самое то, что надо. Да, безусловно, жалко, конечно, что не падают машины мне из контейнеров. И я не знаю вообще, что делать. У меня складывается впечатление, что где-то там а в каких-то формулах варгейминга пошла ошибка и у меня какая-то лишняя запятая в коде по моим аккаунтам. И именно поэтому мои аккаунты вообще не участвуют в розыгрыше в розыгрышах танков, выпадающих из платных контейнеров. Что это? Хрен его знает. Ну вот так вот я живу уже 8 лет. В любом случае, огромное спасибо, Conferno Virus, за то, что ты реально... Очень приятно сделал и до глубины души тронул меня своим подарочком. Спасибо большое за то, что поддерживаете канал в его развитии. Я вам буду безумно благодарен и всегда буду благодарить вас хорошим и качественным контентом и честным мнением по поводу всего, что происходит в игре. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.